Привет! С вами интернет-магазин Keramis. Сегодня мы хотим рассказать о коллекции виниловых обоев AltaGamma Home 2 от компании Sirpi. Италия подарила миру множество разработок в различных областях современного дизайна. Мебель, интерьерный текстиль, отделочные материалы, произведенные в этой стране, популярны и востребованы во всем мире. Итальянский бренд серпи по созданию настенных покрытий уже более 100 лет развивается, накапливает опыт и успешно внедряет традиции высокого качества и практичности. Яркая выраженная фактурность настенных покрытий, сложные цветовые переходы, имитация лепнины, дерева, натуральных материалов и текстиля делают коллекции серпи столь интересными для применения. Долговечность, износостойкость и высокая художественная ценность – вот главные преимущества виниловых покрытий данного итальянского метра. В многочисленных коллекциях бренда дизайнерами разработаны темы и образы, которые находят применение в интерьерах самых разнообразных стилей. Коллекция Alta Gamma Home 2 – это второе издание знаковой серии обоев и моделей итальянского производителя. Каталог предлагает обои в тонких тканевых рисунках, Полотна выполнены в спокойных цветах, а в палитре преобладают белые, оттенки коричневого и серого. В дополнение к обычным обоям коллекция включает в себя панно с высотками, планами городов и декоративные фрески. В данной линейке четко прослеживаются урбанистические мотивы. Виды большого города с высоты птичьего полета Топографические карты и изображения стеклянных небоскребов создадут в вашем доме волнующую иллюзию открытого пространства. С помощью шикарных панно, содержащих вышеперечисленные принты, вы без труда наполните свой дом атмосферой легкой городской суеты и добавите помещению еще больше эксклюзивности. Сдержанная цветовая гамма коллекции, неоднородная текстура и отличное качество обоев усиливают производимый эффект. Можно сказать с уверенностью, данная коллекция станет настоящим подарком для всех ценителей неординарной классики. Обои AltaGamma Home 2 виниловые на флизелиновой основе. Размер 53 см на 10 м, ширина панно 136 см. Они имеют хорошую светостойкость, устойчивое кастирание, их можно быть с применением мягкого моющего средства. Обои легкие выкладки клей наносится только на стены. Красивые, модные, сдержанные расцветки, отличная имитация тканей в совокупности с современными рисунками делают эту коллекцию востребованной как у любителей классических, так и у приверженцев современных стилей интерьера. Виниловые обои серпе Altagama Home 2 обладают неизменным дизайнерским шиком и порадуют своих обладателей безукоризненным визуальным исполнением. Данный каталог – это очередной отличный пример качественного материала для декорирования стен, пропитанный индивидуальностью и шармом. Он гарантированно придаст вашему интерьеру свой личный лакшери стиль.